Здравствуйте, уважаемые коллеги. Спасибо за возможность выступить на данной конференции. Сегодня я хотела поделиться опытом ведения пациента с фолликулярной лимфомой. Пациент, молодой мужчина, 43 лет, с августа 2018 года, заметил увеличение шейных лимфатических узлов. Через 9 месяцев присоединился дискомфорт в эпигастральной области, гиперплазия всех групп периферических лимфатических узлов, симптомы интоксикации. В клиническом анализе крови ликоцитоз с лимфоцитозом, умеренно анемия, тромбоцитопения, повышенный уровень лактатогидрогеназа. Была выполнена компьютерная томография 4 зон, множественные увеличенные шейные, внутригрудные, Внутрибрюшные, забрюшиные, тазовые лимфатические узлы, гепотеспленными галии. Проведена биопсия акселярного лимфатического узла. По данным гистологического и иммуногистохимического исследования, рисунок строения нарушен за счет фолликулоподобных структур и представленная клетками с морфологией центроцитов и центробластов. Опухолевые клетки экспрессируют панбоклеточные маркеры и маркеры герминального центра с индексом пролиферативной активностью 25%. По данным морфологического и иммунофидотипического Исследования – признаки поражения костного мозга при фолликулярной лимфомы. Согласно международным прогностическим индексам, которые воспроизводимы у нашего пациента по ФЛИПИ, учитывая распространенную стадию, уровень гемоглобина, лактат до гидрогеназа, пациент относит группу высокого риска с пятилетней общей выживаемостью 52%. И по критериям французской группы по изучению фолликулярной лимфомы у нашего пациента есть все основания к началу терапии. И с мая 2019 года начата терапия первой линии по протоколу поч По завершению шести курсов была выполнена позитронно-эмиссионная компьютерная томография, ПЭТ-КТ, прогрессия основного заболевания, также проведена трепанобиопсия конгломерата лимфоузлов и костного мозга. По данным гистологического и иммуногистохимического исследования фолликулярная лимфома ГРЭЙД-1-2 с поражением костного мозга. Мы знаем, что фолликулярная лимфома – это неизлечимое заболевание с периодами ремиссии и эпизодами рецидива, а также возможности трансформации из вялотекущего заболевания в агрессивную. При этом примерно у 20% пациентов заболевание имеет неблагоприятное течение. Важным фактором, влияющим на прогноз, относится ранее прогрессированные заболевания – которая определяет пациентов в группу высокого риска и является неблагоприятным фактором. И недавно исследование Карла Казола показало, что пятилетняя общая выживаемость у пациента с ранним прогрессированием заболевания достоверно хуже, чем у пациентов без раннего прогрессирования и составляет 50%. Какова же тактика ведения нашего пациента? Оптимальный режим в момент рецидива или прогрессии заболевания не определен и требует от врача-гематолога учета факторов, влияющих на выбор терапии. Это факторы, которые зависят как от самого пациента, так и с фактора, связанные с болезнью. Это возраст, это кармамберный статус пациента, состояние сердечно-сосудистой системы, печеночные, почечные функции, количество принимаемых препаратов. Это клиническая манифестация, как в прогрессии, так и в дебюте заболеваний. Это пожелания пациента, это ожидания это приемлемость. И чем лучше мы их будем знать, тем более оптимальный путь мы выберем для нашего пациента. А также факторы, связанные с болезнью. Это стадии заболеваний, это опухолевые массы, это наличие или отсутствие трансформации. Поэтому каждый рецидив необходимо подтверждать гистологически и с помощью визуализирующих методов исследования. Нужно уже знать путь, пройденным пациентом, тип и число предшествующего лечения, ответ на прошлую терапию, срок развития рецидива или прогрессии заболевания. Коллеги, на данном слайде представлен алгоритм ведения пациентов с рецидивами и рефрактерными формами фолликулярной лимфомы без признаков трансформации в диффузную б крупноклеточную лимфому. Важным фактором, влияющим на прогноз, является срок возникновения рецидива и включает полииммунохимиотерапии, иммуномодуляторы, ингибиторы PIK, аутотрансплантацию, и при локализованном заболевании возможно рассмотрение терапии, лучевой терапии. В российских текущих рекомендациях подхода к терапии рецидивов и рефрактерных форм также зависит от срока возникновения рецидива. Если рецидив менее чем через 6 месяцев после предшествующей терапии, то необходима замена на альтернативную предшествующую линию и замена моноклонального CD20 антителом. Если рецидив через 6-12 месяцев после предшествующей терапии, то необходима инверсия только химиотерапия, возможно с тем же моноклональным антителом или комбинация ретоксимаба и леноледомида. Рецидив, который возникает более года после предшествующей терапии, необходимо или возможен повтор терапии первой линии. У молодых соматически сохранных пациентов при достижении ремиссии возможно проведение высокодозной полихимиотерапии с последующей аутологичной трансплантацией гемопоэтических стволовых клеток. Что касается нашего молодого соматически сохранного пациента с ранним прогрессированием заболевания, режимом выбора у него является комбинация бентозумаба и бендомустина с последующей аутологичной трансплантацией гемопоэтических стволовых клеток в течение первого года. На данном слайде представлено исследование Гадалин. Это комбинация бентозумаба и бендомустина в сравнении с бендомустином у ритоксима-префрактерных индолентных неходшкинских лимфомок. Исследование продемонстрировало, что комбинация абинтозумаба и бендамустина снижает риск рецидива заболевания на 49 процентов, а риск смерти на 29 процентов при сопоставимых нежелательных явлениях. Из января 2020 года нашему пациенту, значит, терапия абинтозумабом с бендомустином после первого Курса был достигнут клинический ответ – это исчезновение b симптомов уменьшение периферической лимфоаденопатии. После двух курсов достигнут частичный ответ по данным компьютерной томографии. Лечение было продолжено. После четырех курсов э, выполнена позитронно-эмиссионная компьютерная томография (PET) – негативная ремиссия. Также проведена биопсия костного мозга без морфологических и иммунофенотипических признаков поражения костного мозга. И нашему больному планировался аферея стволовых кроветворных периферических клеток с мобилизацией циклофосфаном и ритоксимабом. Европейское общество по трансплантации костного мозга в 2019 году опубликовало обновленные показания к трансплантации при гематологических опухолях солидных опухолях и аутоиммунных нарушениях. Что касается фолликулярной лимфомы, то химиочувствительный рецидив во второй химиочувствительный рецидив является стандартом к проведению аутологичной трансплантации гемопоэтических стволовых клеток. Аутологичная трансплантация во второй ремиссии достоверно улучшает как результаты общей, так и безпрогрессированной выживаемости по сравнению с пациентами, которым аутологичная трансплантация не выполнялась. Немецкая группа проанализировала 162 пациента с неудачей терапии, из которых 113 было с ранним прогрессированием заболеваний, и выполнение аутологичной трансплантации в этой группе больных достоверно улучшает как результаты общей, так и беспрогрессированной выживаемости. Время выполнения трансплантации имеет важное значение, это ретроспективный анализ с включением 340. 9 пациентов, из которых половина была проведена аутологичная трансплантация, и пациенты с ранним рецидивом, которым выполнена трансплантация, лучше результаты пятилетней общей выживаемости по сравнению с пациентом, которым аутологичная трансплантация не выполнялась. Но, к сожалению, аферез стволовых кровотворных клеток дважды у нашего больного неэффективен. Ему была продолжена поддерживающая терапия абинтузумабом. Было выполнено два введения, это в августе и в октябре. В декабре планировалось очередное, но в ноябре пациент переносит новую коронавирусную инфекцию COVID-19, которая клинически проявлялась слабостью потери обоняния. Пациент лечился амбулаторно. И при контрольно-позиторонной эмиссионной компьютерной томографии ПЭТ-КТ, прогрессия заболевания, картина метаболически активного лимфопролиферативного заболевания, ниже уровня диафрагмы. А в легочной ткани с обеих сторон участки по типу матового стекла. КТ – признаки последствия перенесенной ковидной пневмонии. Какова же тактика ведения молодого соматически сохранного пациента без значимой токсичности на предыдущих этапах терапии? В рекомендациях АНСИСН третья и последующая линия включает ингибиторы 5 3 и ZH2, а также анти-CD20 картоклеточной терапии. Наш центр участвовал в протоколе клинического исследования для оценки эффективности дуболисиба, применяемого с установленными перерывами в приемами препарата у пациентов с индолентными неходжкинскими лимфомами. Это открытое рандомизированное исследование второй фазы в двух контрольных группах лечения для сравнения двух интермитирующих схем. Стратификация пациентов была по числу предшествующих курсов по срокам развития рецидива, а также массы опухоли. WC представляет собой пероральный двойной ингибитор pi 3 Это семейство ферментов, которые вовлечены в процесс клеточного роста, пролиферации и дифференциации. В сентябре 2018 года он был одобрен FDA для лечения рефрактерной фолликулярной лимфомы. Это одобрение было основано на исследовании Динамы, Это открытое многоцентровое исследование второй фазы с включением 120 9 пациентов с индолентными неходжкинскими лимфомами с двойной рефрактерностью, из которых было 83 пациента с фолликулярной лимфомой. Частота общего ответа составила 47%, медиана длительности ответа была 10 месяцев, медиана наблюдения – 32 месяца. Нежелательные явления были как гематологические, так и негематологические – это анемия, нитропения, тромбоцитопения, фибрильная нитропения. Что касается негематологических, наиболее частые нежелательные явления включали диарею, кашель, сыпь, калит и пневмония. Пациент был рандомизирован в клиническое исследование, попал в первую группу, прием доволисиба осуществлялся 25 мг два раза в сутки в течение 10 недель первого цикла. Затем циклы были по 4 недели и прием доволисиба был на 3-4 неделе первого цикла у пациента появился кашель, затем присоединилась одышка, лихорадка, сатурация при этом была 98%. При аускультации дыхание жесткое, равномерно ослабленное по всем легочным полям, хрипы не выслушиваются. Была проведена компьютерная томография органов грудной клетки. КТ м, картина положительная по основному заболеванию в виде уменьшения размеров лимфатических услов, но нарастание в выявленных ранее изменениях в легких по типу матового стекла. И КТ картина может соответствовать как проявлениям коронавирусной пневмонии, так и менее вероятно токсическим проявлением в легких. Пациент наблюдался совместно с пульмонологами, терапия максиклавом без эффекта, мазок на ковид отрицательный, начата терапия дексаметазоном с положительным эффектом в виде купирования отдышки, регресса кашля, отсутствие повышения температуры тела. На этой неделе пациенту выполнена контрольная компьютерной томографии, где отмечается разнонаправленная динамика, матовые стекла, которые были на предыдущем КТ, в местах предыдущих локализаций, они исчезли, но появились новые. Поэтому, несмотря на гормональную терапию, отчетливая картина не ясна. Пациенту планируется комплексное исследование легких с исключением бронхоскопии, с исследованием лавожа на микроскопию, микробиологическое исследование и галактомонан. Также параллельно пациенту было выполнено ашлятипирование Молекулярным методом в лаборатории тканевого типирования нашей клиники в семье совместимый донор отсутствует, а в российских и международных базах данных достаточное количество потенциально совместимых неродственных доноров для активации поиска пациенту значит, планируется активация поиска. Таким образом, коллеги, новые лекарственные препараты для лечения фолликулярной лимфомы приводят к высоким показателям и надежному контролю над заболеванием и приемлемым профилем токсичности. Они могут быть единственной альтернативой для некоторых больных и используются в качестве мостика к трансплантации. А с учетом глубокого понимания биологических основ расширился арсенал терапевтических опций при индолентных неходшкинских лимфомах. И при Приоритетным направлением остается поиск прогностических биомаркеров, необходимого для усиления индивидуального подхода к лечению, что улучшит стратификацию риска. Спасибо за внимание.